Всем доброго времени суток, с вами Катамхали 12 апреля стартует общий тест обновления 1.20.1 Я уже так, ну, еще особо не читал, но на вскидку пролистал, ознакомился Есть тут много, я бы сказал, позитивных моментов, улучшений в лучшую сторону Ну, как всегда, да, для кого-то в лучшую, но найдутся те, для кого и в худшую Потому что от отнытиков отбоя нету, всегда есть такие, которые чем-то недовольны что-то им не нравится, ну это уже сугубо их личные проблемы, так посмотрим содержание, обновленная механика работы снаряжения это вот первый очень позитивный я бы сказал момент, изменение стоимости золота, ну от этого например мне не холодно не жарко, обновленный экипаж, японский ПТСАУ на подходе Слоты в ангаре за кредиты Опыт на элитной технике 2D стили и декаль для будущих Игровых событий, изменение техники Исправление и улучшение Известные проблемы Так, и как участвовать Ну это в конце, наверное, как вообще участвовать В общем-то есть кто-то еще не знаю, да, но там вроде ничего сложного нету Так, обновленная механика работы снаряжения Во время супертеста в ноябре мы уже делились с вами своими планами Как собираемся изменить механику работы определенных видов снаряжения Чтобы сделать игру проще и комфортнее для большинства танкистов Ну, так... Ладно, сейчас пока по дальше будем читать. Так, пришло время узнать все подробности. Т -т -т -т -т. Так, время работы, новый параметр. Новый параметр времени работы с длительностью 3 секунды добавится к следующему снаряжению. Вот это, кстати, очень положительное изменение. То есть, да, 3 секунды это, к примеру, сбивают. Гуслю, используешь ремку. Да, были моменты такие, тебе тут же опять сбивает гуслю, ну, к примеру, если по тебе стреляет не один противник или какой-нибудь барабанщик, да, с, с быстрой перезарядкой внутри барабана, и ты в итоге не успеваешь отъехать за укрытие, да, теперь будет гарантированно 3 секунды после использования снаряжения, что повторно, да, к примеру, гуслю не сломают, что даст как раз вот эти 3 секунды возможность э, успеть уйти, спрятаться, дабы больше не получать. Вот это, ну, согласитесь, это <laughs> изменение. Ну, опять же, кому-то да это не понравится, скажет, а что это такое? Так, ладно, штатный большой. То есть это будет теперь, да, вот эти три секунды будут у штатного большого ремкомплекта, у большого ремкомплекта, малого ремкомплекта, большой аптечки, Малой аптечки, автоматический огнетушитель, ручной огнетушитель. Так, для чего? Так, чё, для чего он нужен на протяжении? Ну, это понятно, я только что, в принципе, это уже сказал, для чего он нужен. Так, новые возможности малого снаряжения. Вот это тоже немаловажное изменения И очень, ну, не знаю, для меня, к примеру, положительное, потому что я не использую золотые, так сказать, вот эти большие ремкомплекты дорогие. Я пользуюсь обычной аптечкой, обычной ремкой. То есть теперь они будут действовать по аналогу с большим, то есть ремонтировать... Э -э ну, да, к примеру, получили оглушение два члена экипажа, то есть сейчас приходится выбирать, так да, кого там, либо мехвода, например, вернуть в строй, либо заряжающего, ну, так далее и тому подобное. Теперь просто при нажатии кнопки у нас сразу там 2 три если члены экипажа контужены, все, так сказать, приходят... В ну и по аналогу также с ремкомплектом. Только единственная разница, да, между золотым и обычным теперь будет во времени перезарядки, то есть, да, у обычного не золотого перезарядка будет дольше. А, ну и плюс еще золотые дают определенные бонусы Да, к примеру, между разницей Вот обычной аптечка и большой Большая аптечка еще плюс постоянное действие Это минус 5% от времени дезориентации То есть оглушения Как мы в принципе это называем, да, от арты И плюс 15% к защите экипажа от ранений Ну найдутся те, кто, кому вот это Не жалко кредиты тратить вот на эти Маленькие, так сказать, бонусы Ну... Да, сейчас же золотым катает Но сейчас между золотым, конечно, и обычным Разница еще большая, да, то, что все-таки Сейчас, да, ты просто на кнопку нажал Всех вылечил, на кнопку нажал Все починил А на этом мало того, что приходится выбирать То есть это дольше времени тратить К примеру, да, у тебя сломаны два Модуля, то есть тебе надо нажать Надо выбрать, какой еще отремонтировать Теперь этого делать Не надо будет, так, время перезарядки Малой аптечки будет составлять 105 секунд большой аптечки 90 секунд, то есть разница небольшая всего в 15 секунд. Ну и также в принципе с огнетушителями, да, то есть обычный огнетушитель теперь будет называться малый и также он будет срабатывать, я понимаю, автоматически. Ну и время перезарядки у меня тоже на 15 секунд. Дольше. Так, изменение стоимости в золото. То есть разработчики решили, так сказать, привести к общему знаменателю стоимость премиум-машин, да. Теперь все, ну, цена будет зависеть только от уровня. К примеру, да, десятка, ну, на десятку у нас премов нет, акционные машины, цена 25 тысяч золота. недешево, да. На девятом уровне 17,5 тысяч машины будут стоить, на восьмом уровне 11 тысяч, то есть, ну, получается, да, какие-то танки станут, наверное, дороже, какие-то, может, дешевле, но я не знаю. Я сколько лет уже 7 или 8 в танке играю, и только один единственный прем, который я просто пошел купил в премиум-магазине. Так обычно я предпочитаю, да, вот это новогодние коробки, 50 штук купил, пусть это будет немного дороже, чем купить премиум-танк. Но зато, помимо того, что ты получаешь премиум танк, ты получаешь что-то, да, там, не премиум аккаунт, а какой-то запас в золоте, что тоже немаловажно. Так, 2D стили. 2D стиль универсальный, национальный будут стоить 1000 золотых. 2D стили для конкретной техники будет стоить 1500 золотых. 3D стили. 6, 7, 8 уровень 4000 золота. И для девяток и десяток 8000 золота Так, декоративные элементы Декали 100 золота, камуфляжи 50 а, Так, дальше Надписи и эмблемы 25 золотых Так, едем дальше Обновленный экипаж Понимая высон высокую ценность экипажа в мире танков, мы давно начали работу над его обновлением с целью усовершенствования текущей механики Идей и концепций в этом направлении очень много, но планировать их введение мы считаем возможным только после тщательного и всестороннего изучения Даже если это займет определенное время Ну понятно, да, такие глобальные, так сказать, изменения с бухты барахта так не делают Тут надо взвешивать все за и против, чтобы, так сказать, довольных в итоге было больше, чем недовольных так, кроме того, нам не хотелось бы вносить сразу большое количество изменений, чтобы не создавать дискомфорт в игре. Например, в виде резкого увеличения разницы в возможностях между игроками с хорошо прокачанными экипажами и новичками. Мы постараемся сделать процесс обновления постепенным и последовательным. Да сейчас в этом плане дело не в том, хороший или плохой игрок, разница в экипаже, да? Просто у кого-то, даже кто играет уже давно. Вот, к примеру, у меня самый прокачиваемый экипаж, но это максимум четыре. Таланта открыто, да, а кто-то Играет, у него там, не знаю, все Таланты открыты Тут получается, конечно, огромная разница В параметрах танка Пусть, да, там, дают, да, один Там талант не такую уж большую прибавку Но если, блин, у тебя в два раза больше Этих талантов, да, даже пусть там Пять, шесть, семь, восемь, да У кого-то три, четыре, то разница В технике будет очень Эх, Большая Так что, ну, да, и опять же Новички то есть, новичок, когда в игру приходит... Ну, сейчас хотя бы базовая лампочка есть, что уже огромный плюс в этом плане для новичков, опять же. Так, умение вместо навыков. Одним из ключевых изменений, запланированных в рамках этого тестирования, стало приведение умений и навыков экипажа к единой сущности. Умение. То есть, все... Существующие умения, которые начинают действовать с самого начала обучения, остаются умениями. Все существующие навыки, которые начинали действовать только при изучении их до 100%, теперь работают по принципу умения и, соответственно, начинают действовать с самого начала обучения. Да? Ну то есть просто дают меньше бонусов в зависимости от того, насколько они прокачены. Да? К примеру, тоже боевое братство, да, оно начинало действовать только когда... У всех членов экипажа изучено на 100%. Теперь независимо от этого, да, насколько изучено, то есть оно все равно будет какую-то, давать прибавку к параметрам техники, даже если не изучено до конца и не всеми членами экипажа. Но это тоже изменение, в принципе, да не в принципе, а точно в лучшую сторону. Так, еще несколько приятных бонусов. Больше не будет штрафа к опыту, если вы завершаете бой с ранеными членами экипажа. Плюс, плюс... Действие умения наставник будет распространяться в том числе и на командира Боевое братство работает даже если изучено только у одного члена экипажа Хотя и дает при этом меньший бонус Но ну, об этом я сказал, но это тоже в принципе все плюсы так, доработки интерфейса. Мы также переработали интерфейс экипажа, сделав его более понятным и информативным. Например, эффекты всех умений теперь будут отображаться на панели ТТХ техники в ангаре. Кроме того, мы добавили полезные всплывающие подсказки и описание умений. Это только один из первых шагов в наш масштабном процессе переработки экипажа. Большая работа продолжается, и мы обязательно будем уведомлять вас обо всех планирующих изменениях. Так, японский пт Сау, То есть, да, в этом обновлении у нас добавится новая ветка Начинаться она будет с пятого уровня Ну и заканчиваться, естественно, десяткой Так, первый станет машина под названием Хони Хони-3 Для исследования которой, да, то есть пойдет после Type-1 Чихе. То есть можно уже заранее начинать набивать опыт И потребуется 13 550 опыта Чтобы, да, эти танки в игру вышли и сразу все купили Машину пятого уровня и пошли Дальше прокачивать Так, машины ветки Ну, тут и читать, да Смотреть ТТХ все равно здесь не представлено их изучать, ну и до этого уже Про эти машины я тоже, в принципе, рассказывал Там уже понятно, что они из себя будут представлять Да, хорошо бронированная лобовая проекция Хреновая э, броня с бортов Достаточно комфортное Орудие, да, на десятке Там 750 Среднего Урона вроде с хорошим пробитием Так, листаем, листаем Так, слоты в ангаре за кредиты То есть, да, раньше слоты в ангаре можно было покупать только за золото Теперь можно будет это делать за кредиты 250 тысяч серебра это будет стоить Но это, по-моему, актуально только для новичков Да, если ты в игре уже давно, то слотов этих, в принципе, девать некуда Да, особенно вот эти подарочные танки на праздники или какие-то там дарят Второй, третий уровень, ну, в принципе, не знаю У меня они в ангаре не задерживаются Я их продаю, тем самым как раз получаешь слот Ну, да, и раньше так и говорили, что подарили слот Так, опыт на элитной технике Устали чем-то жертвовать и выбирать между боевым опытом и дополнительным опытом экипажа на технике с элитным статусом больше не придется Теперь ускоренное обучение экипажа на элитной технике работают по умолчанию При этом боевой опыт также продолжает приходить на машину не вместо, а вместе Ну тоже, в принципе, положительное изменение так, 2 d стили и декаль будущих игровых событий. Для тестирования добавлены элементы кастомизации для будущих игровых событий. 2D-стиль 200 дней и ночей. И декаль звезд... звезда Сталинграда. Ну, не знаю, у меня, к примеру, этих декалей 2 32D-стилей скопилось уже... Столько, что столько танков в игре нету. Просто, ну, <с, с одной стороны, конечно, это полезно. Ну, не полезно, да, то что не тратится на этот э, стиль, этот повесил 2D и все, дает тебе бонусы к прибавке, которые необходимы. да, вот это там к маскировки, к примеру, и все. Все, все, что от нее нужно. Так, изменение техники, что там будет, так доработана модель повреждения. Короче, тут Изменения какие-то незначительные, да, там, доработки моделей, так. Так, и вот для тестирования супертестером добавлена машина 56ТП. Это польский, не знаю, ну, наверное, какой-то тяжелый танк. Так, изменения улучшения. Минимизирована возможность попасть в объекты на карте после автопереворота э, танка. Так, и известные проблемы. Недоступность кланов. То есть, главное, что разработчики знают о проблемах, так и рано или поздно они их... Решат. Фух, вроде все прочитал. Что-то прям затянул. В общем, ну, будем ждать. Изменений положительных достаточно много. Ну, будем надеяться, что игра и дальше будет меняться только к лучшему. Ну, а недовольны, это уже чисто сугубо их проблема. Не знаю. Вот я почитать, мне кажется, для обычных игроков тут ничего такого плохого нету. Всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.